Здравствуйте! Продолжаем рубрику Точка опоры. Очень надежной точкой опоры, причем это независимо от состояния человека, является будущее. Да, будущее может стать точкой опоры сегодняшнего дня. Это реально. Из будущего могут приходить энергии и формировать, помогать вам формировать. В этой жизни более качественные условия. Но для этого будущее должно быть таким же. Будущее должно быть очень гармоничным. Поэтому практически это делается просто. Нужно мечтать, думать, планировать, желать, чтобы было такое-то, такое-то будущее. Ваше будущее, ваших близких, ваших друзей, ваших коллег, вашей страны, вашего всей планеты – Обязательно. То есть никаких не должно быть негативных моментов, ни в адрес кого-либо в, в этом мире. Вот такое будущее, сформированное на позитивном, позитивной основе, на позитивных энергиях, будет четко поддерживать вас каждый день вашим настоящем, будет питать ваше сегодняшнее настоящее и будет Держать путь, помогать вам идти именно в этом направлении, в направлении такого будущего. То есть во всех смыслах этот э, процесс формирования своего позитивного будущего, где, где качественное будущее для всех без исключения. Вот в этом случае оно сработает. Если вы закладываете какой-то негатив в адрес кого-то или в целой страны, то имейте в виду, то к вам вернется большими проблемами. Это э, обернется дополнительными проблемами на вашем пути. Только позитивное будущее для всех, именно для всех, работает на сегодняшний день очень успешно. И помогает вам в сегодняшнем дне быть счастливым, быть радостным, быть здоровым. Именно так, друзья. Поэтому точка опоры из будущего, она очень сильна, очень мощна. Но она должна быть максимально позитивно и максимально масштабно, То есть именно брать планетарный уровень. Тогда придут и планетарные энергии вам в помощь в сегодняшний день.